Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем учиться добавлять различные планы топоповерхности из любой точки земного шара, который вам только понравится. Объясню, как они добавляются и как с ними работать. Если вам нравятся мои видео уроки и вы хотите продолжения, не забывайте подписываться. Спасибо. Итак, для того, чтобы у нас в Revit появилась красивая топоповерхность, с которой мы в дальнейшем будем выполнять работу, Можем поставить там различные горизонтали, ее отрегулировать, сгладить и прочее. Все по аналогии, как у нас с вами было в предыдущем видео. Только там мы то по создавали вручную в Автокаде. Как добавляется она через SketchUp? В SketchUp мы с вами нажимаем на клавишу File, географическое положение, добавить местоположение. При первоначальном запуске у вас здесь будут вспомогательные окна, которые пояснят, как вообще они берутся и что здесь располагается. На самом деле тип карты можно поменять с той же самой снимка со спутника на обычные карты. Увеличение и регион. Регион можно взять абсолютно любой с земного шара. Хоть и мой любимый родной Санкт-Петербург. Для того, чтобы у нас с вами получился красивый рельеф, и мы его увидели. Как он у нас с вами будет получаться, я изначально возьму какую-нибудь холмистую местность и на основе ее буду уже базироваться. Что может быть лучше гор. При увеличении. Конкретно это на 14 показателе увеличения, у нас есть возможность выбора э, региона. Я наиболее холмистый сейчас выделю вот этот. Я могу сделать его и меньше, и уже использовать его. Выбрать регион. После активации выбора региона, я опять же могу скорректировать область, которую я хочу достать для своего проекта, перемещая просто за маркеры. Нажимаю импорт. Программа немного подумает, у нас появляется блинчик в скетчапе. Что по поверхности? Как его превратить в рельеф? Мы сначала его превращаем в скетчапе. Нажимаем в клавишу File, Географическое положение, Показать рельеф. Я уже вижу то, что у меня сформировался рельеф моей поверхности. Что я теперь делаю? Воспользуемся автокадом, чтобы можно было сверить, и какие-то точки можно было удалить и подредактировать, если это необходимо. Файл. Импорт. 3D-модель. Импортируем ее туда. И вам будет удобно. На самом деле в импортируемых моделях есть различные форматы, которые можно использовать. В том числе и в 3D Max можно будет ее перегнать. Что мы делаем? Выбираем файл сохранения и путь. Я пересохраню тот, который я для тренировки использовал. Называется он "Топ". В параметрах у нас здесь необходимые, которые остаются стандартными, мы их не трогаем. Экспортируем. Заменить существующий. После того, как произойдет экспорт модели, у нас с вами появится вспомогательное окно о том, что программа проинформирует, что импорт модели произошел, экспорт модели. Дальше нам нужен будет автокад. Автокад. Мы можем запустить либо чистый проект, либо откроем сразу же тот, который нам необходим. Открыть чертеж. И открываем тот, который у нас был создан. Открыть. Зачем мы вообще лезем в автокад? Открыть файл DWG. А в автокаде мы с вами сможем увидеть, какие дополнительные слои появляются и какие нам слои в итоге будут не нужны. Мы сразу же видим то, что открылась программа в автокаде 3D, есть элемент рельефа, элемент топоповерхности. В свойствах слоя мы с вами видим три слоя, нулевой и два вспомогательные для элемента топоповерхности. На самом деле для Revit нам с вами потребуется только один элемент, корневой топоповерхности и который мы уже в дальнейшем будем исправлять. Если вам необходимо что-то подкорректировать, мы, соответственно, можем ввести здесь корректировку. Теперь открываем Revit. В Revit я, опять же, работаю с чистым архитектурным шаблоном, и от него уже буду базироваться. Я нажимаю «Вставить связь саппор. Выбираю проект, который мне необходимо подгрузить настройки первоначальные пускай останутся стандартными также как и автоопределение единиц при импорте дело в том что при импорте топа поверхности могут возникнуть проблемы особенно если вы ее переведете в миллиметрах а может и нет. 50 на 50 а, советую оставлять автоопределение а потом уже от него как-то масштабировать и плясать нажимаю открыть у нас с вами импортируется файл, я его сразу же разблокирую и перейду во вкладку Формы и геймплан». Во вкладке Формы и геймплан» я создаю элемент топа поверхности. У нас он говорит о том, что в трехмерном виде, не на том уровне нахожусь, ничего страшного в этом нет. Создать по импортированным данным. Выбрать импортированный экземпляр. Выбираю элемент, нажав по нему левой клавиши мыши. У нас появляется окно с тремя теми же самыми слоями, которые были в автокаде. Я уже вам говорил о том, что нам потребуется только последний. Окей. Соглашаюсь с выполнением данного действия. У нас с вами создался элемент топа поверхности. На трехмерном виде, во-первых, импортированный файл я могу уже спокойно удалить. Он мне не нужен. Я включу режим тонированный и увижу, что он здесь располагается. И отрегулирую масштаб, чтобы можно было увидеть горизонтали. Уровень 1 и уровень 2 я скрою. Либо мог через видимость и график это сделать, либо скрою здесь. Подсвечу. Открыть категорию. Что я делаю теперь? И что я могу здесь сделать? На самом деле, создание нашей площадки я могу опять же здесь отредактировать необходимое количество моих доп. горизонтали, с каким шагом они будут идти и так далее. Все то же самое, что мы с вами учились делать в предыдущем видео. Вот такой у нас с вами получается рельеф. Что я могу сделать еще? Перейду на план площадка, поставлю отметку горизонталей, проведу их через весь свой объект. Я вижу то, что у горизонталей моих появилось измерение, которое мне необходимо подкорректировать. Согласно тем высотам, согласно в которых вы выполняете построение. По умолчанию они привязались у меня к отметке 0. А если я хочу, чтобы расчет, кстати, изменение горизонталей и их отчет в изменении типа расход, находится при подсветке их, я могу выбрать не точку съемки, а по умолчанию на базовая точка проекта я могу использовать точку съемки и редактировать высоту относительно той же самой балтийской системы высот. Окей. Ну и формат, и масштаб, могу отредактировать все, что мне нужно. Где я могу увидеть и поменять ту же самую балти балтийскую систему высот? Я перехожу на любой фасад. Меня интересует отображение точки съемки. Если она у вас выключена, как ее активизировать? Во вкладке вид, видимости графика, меня интересует генплан, точка съемки. Что я делаю теперь? Эту точку съемки я проверяю, что она заблокирована. Э -э скрепочка не перечеркнута. То есть вот я могу перечеркнуть, она разблокируется, она должна быть заблокирована. Воспользуюсь обычной функцией перенести и, насколько я помню, переношу для нашей системы высот нас 495 тысяч. Могу ошибаться. Перенес. На плане площадка я могу увидеть то, что у меня отсчет горизонталей изменился. Но опять же, это не с нашего региона взята карта. Что я могу сделать еще с этой тупо поверхностью? На самом деле, в форме геймплан я могу опять же сейчас, редактировать нашу поверхность. Я могу ее упростить, поставить меньшее количество нашей точности, ну, либо наоборот увеличить. У нас появится более плавный переход основных точек. Я опять же могу ненужные точки скрыть, либо удалить. Опять же могу поставить необходимые элементы благоустройства и антуража, то, что я уже рассматривал и рассказывал вам неоднократно, и превратить эту топоповерхность в ту, которая мне необходима для строительства. Опять же ее обрезать, определить ее масштаб и прочее, если мне это будет необходимо. Здесь я вижу, что еще у меня есть топоповерхность вторая, которая у меня картами зацепилась. Это вода. Если вам она нужна, можно ее оставить, превратить ее в воду. Тоже будет удобно. Вроде бы как из основных материалов все. Достаточно маленький, короткий, информативный ролик. Надеюсь, то, что вам понравилось. Ну а если вам понравилось, вы знаете, что нужно делать. Скоро у нас с вами будет 3D Max Архикат. Еще по автокаду запишем. И надеюсь, что, что будет интересно. Не забывайте подписываться. Всего доброго.